Nvidia Physics, Please, Select A Long From the List Below. Тут нет русского. А, все, все, все, да. Нет, все, все, все живо. Блядь! Вы видите вообще меня? Да ты охуела! У меня, короче, кусок стима теперь э, вылез. Ладно, игра сломана нахуй. А моя RTX 4070 Ti, эту великолепную игру... Серьезно? По... Серьезно, блядь? Я попробую, блядь. Я не знаю, я это просто так не оставлю. Я сейчас попробую эту вебку сделать не в снэп-камере, а себя, какую я есть. Там какая-то обезьяна на меня вылезает. Переключить канал... Раньше из-за я не мог носить черный кожак. Здоровался с братками. алейкум. братан. братан. Как? Она <сínt> лагает. Я включил телек, она залагала. Нажимай самбо... Да, блядь! Может быть, это прикол с РТХ какой-то. Мне, может быть, нельзя было эту страшную вкладку включать. Все, я теперь... У меня, У меня все повисло, нахуй. Мужики! Мужики! Меня слышно? Че вы F пишете, блядь? Че вы. Алло, че вы F пишете? У меня в смысле ничего не работает? Я не могу, блять. Uh, я могу еще дать попытку этой игре, но, короче, RTX она явно не тянет. Это не проблема боевого компьютера. Он даже шуметь не начал, чтобы вы понимали. Он именно... Ну, это, это прям именно оптимизация из жопы. Блять, я-то думал, в игре за 25 рублей будет RTX на полном серьезе. Это какая-то шутка, какой-то прекол. Физ поймал вирус, как вариант, кстати. Но RTX мы явно отключаем, потому что с ним игра не работает. Надеюсь, я сейчас успею поменять настройки, чтобы RTX -а не было, и у меня ничего не вылетит, не залагает. Но телевизор мы точно не включаем. Гопота. Сломали показа за 300к. Это мне подарили игру с вирусами за 25 рублей, блять.